Свидетельств и начал говорить в сердца людей. А с первым часика при вас в этот сход и говоришь, чтобы вы сердца Начал показывать на на ту нужду. Започнуло да показывать, что это нужда. На то, что не хватало тебе когда-то, когда-то было На нечто такое, себе мало. Господь, я я прошу тебя, Господь, за смелость. Господи, моляться за смелость. Обратиться к своим родителям. Да, собраться к своим родителям. Я молю тебя за смелость и ответственность ты за смелость по отношению к своим детям, к своим детям. Ты, ты являешься для нас очень большим и серьезным примером ты за нас пример. как ты можешь нас любить как можешь да не убить. как ты о нас заботишься как за нас как ты нам помогаешь как, не помогаешь. как ты нас учишь. Как не учишь и я прошу тебя Господь и ты моля Господи и Благословляю, благословляю благославляю всех родителей. Благословляю, сегодня. Родители благословляю отцов, Башки, матерей, майки, чтобы они обратили свои сердца к детям своим. Если здесь есть дети, чтобы они обратили свои сердца к родителям. Доверяю. Я, я доверяю тебе, Господь. Господи, и благословляю. Во имя Иисуса Христа. Имя Иисус Аминь. Аминь. Спасибо.